Сегодня мы с вами будем создавать картину формата А5, пейзаж. Для мастер-класса нам потребуются следующие инструменты. Канцелярские ножницы, пинцет, рамочка формата А5, ну и, конечно же, подложка, которую мы с вами постелим на картонное основание. Подложку я уже вырезала заранее по размеру рама. И очень большой ассортимент шерсти нам сегодня понадобится. Зеленый такой болотный цвет, фисташковый зеленый светлого оттенка, салатовый цвет, такой желтый цвет желтка, темно-зеленый цвет и светло-зеленый. Также нам потребуется несколько оттенков красного, коричневый и такой кирпичный, темно-коричневый. Ярко-красный оттенок, белый и голубой. Для начала мы разбираем нашу раму. Разбираем ее на три части. Убираем в сторону стекло и подрамник. И оставляем только картонное основание. Картонное основание необходимо положить перед собой по горизонтали. То есть в таком виде, в котором у вас будет в дальнейшем выкладываться картина. Работа наша маленькая. Она очень простая для исполнения. Практически полностью создается Методом нарезки. Итак, для начала наше картонное основание мы накрываем подложкой, которую я заранее вырезала по размеру. Подложку аккуратно расправили ручками и начинаем. Берем прядь шерсти зеленого цвета, вытягиваем тоненькую полосочку и методом скручивания вот такой вот тоненькой прядкой шерсти наметим нашу линию горизонта по горизонтали. Если представить, что картина состоит из нескольких частей, то верхняя часть у нас будет составлять ну, где-то 3 сантиметра. Далее берем Голубой цвет. Накручиваем прядь в шерсти на пальчик, и методом выщипывания будем создавать тоненькие облака воздушные, которыми покроем все наше небо, то есть всю верхнюю часть над линией горизонта. Вот такие. Аккуратненькие облака, воздушные, легкие, тоненькие. Расправляем их ручками, если необходимо. Выщипываем, выщипываем и аккуратненько опускаем. Облака кладем друг на друга до тех пор, пока белая подложка не перестанет просвечивать. Процесс этот очень долгий, поэтому... Мы его сейчас посмотрим с вами в ускоренном режиме. Делать это нужно аккуратно, и у вас получится однородный цвет неба. Далее прижали все ручками обязательно. Периодически, выполняя какую-то одну деталь в картине, сразу же прижимаем нашу работу ручками, чтобы никуда ничего не поехало в процессе дальнейшем нашего творчества. Берем шерсть белого цвета, разрезаем ее пополам, скручиваем в толстый жгут и методом нарезки начинаем тоненько нарезать шерсть в те места, где мы хотим сделать облака. Это могут быть ваши произвольные места, где вы хотите, чтобы появилось облако. У меня это будет с правой стороны. Просто вот чуть-чуть нарезать необходимые шерсти. Эти места в дальнейшем у нас перекроются воздушными белыми облаками. И наша нарезанная шерсть будет таким более плотным цветом в облаке. Поэтому э, старайтесь не полностью повторять форму облака, а просто так фрагментами чуть-чуть нарезать его. Но чтобы это не было рассыпчато, а чтобы все-таки была какая-то форма. Можно ножничками или рупальчиками подправлять. То есть если куда-то не в то место у вас э, что-то уехало, вы подправили Аккуратно, главное, как можно тоньше, чтобы у вас не было никаких неровностей. Вот видите, у меня уехала вниз, я ножничками и пальчиками подняла всю шерсть наверх. Точно так же можно ее расправить, если необходимо. Нарезать шерсть нужно достаточно плотно в те места, где уже ее нарезали. То есть это не должно быть тоненько-тоненько, это должно быть именно такое уплотнение белого цвета. Далее, как я уже сказала, мы берем белую шерсть, пряточку намотали на пальчик и методом щипания, методом выщипывания как уже делали с вами небо, выщипываем белые облака, воздушные легкие. Создаем форму более правильную ручками, чтобы никаких ниточек там запутанных у нас не было, оно такое было легенькое. И аккуратненько опускаем на белую нарезку, которую мы сделали ранее. Можно несколько таких воздушных облачков положить друг на друга. Тоже процесс этот не быстрый, поэтому требует терпения. Если у вас есть кардачет белого цвета, конечно, проще сделать им. То есть вы просто вытягиваете прядочку, формируете более круглую форму облака или овальную, как вы хотите, и аккуратно опускаете. Задача состоит основная в том, чтобы ваши облака были похожи именно на облака, а не на просто такой комок запутанной белой шерсти. Когда все сделали, прижали опять же наши облака ручками, подправили, если это необходимо, возможно линия горизонта у вас уехала вниз, как у меня. Далее берем желтоватую шерсть, такой, который цвет желтка, перемешиваем ее с салатовой шерстью. Здесь мы используем метод смешивания. То есть, несколько раз пощипали, да, вот так вот друг друга помешали. У нас получился такой чуть-чуть полосатый цвет. Где-то встречается отчанки желтоватый, где-то зеленоватый. И вот такими горизонтальными полосами мы выкладываем поле наше. Сначала аккуратненько на линию горизонта, да, вот так прядочку на, на другую прядочку накладываем. Поле мы создали где-то на две трети, да, с правой стороны, с левой уже не тронули. Линию горизонта мы заложили шириной в полосочке где-то в один сантиметр, больше с правой стороны. Слева вытягиваем идентичным способом просто желтую шерсть, тоже горизонтальными полосочками. Это мы сделали такой эффект переливания цвета в цвет. Эффект смешивания двух цветов, так как у нас на поле тоже есть и свет, и тень, мы сделали несколько оттенков цвета. Далее возьмем зеленый цвет и смешаем его с салатовым цветом. Зеленый не темный, а обычный, да, зеленый мы взяли? Разрезали нашу прядь на несколько частей. Вот, вот такой у вас должен жгутик получиться с ровным краем. При помощи метода нарезки жгутик мы сейчас будем нарезать на наше поле сверху, создавая таким образом деревья. Тоже аккуратненько нарезаем шерсть и формируем из нее пальчиками, ножницами деревья. Они могут быть круглые какие-то, волнистые, да, неопределенной формы, овальные. То есть это уже опять же на ваше воображение. Чуть-чуть старайтесь поворачивать иногда прядь, то есть, чтобы у каждого дерева были как светлые пятна, так и темные. Ваша прядка, жгутик, который мы скрутили, состоит из двух цветов зеленого, темного и светлого. Вот. Старайтесь, чтобы в каждом дереве присутствовал и тот, и тот цвет. Вот. Вдалеке вот такие вот нарезанные деревья кажутся совершенно реалистичными, а создаются на самом деле очень просто. И с правой стороны точно так же чуть-чуть нарежем шерсть и создадим дерево. Ну вот, у меня получилось три дерева с левой стороны, три дерева с правой стороны. Вы, в принципе, можете создать свое количество деревьев, своих форм. Вот. Если как-то не поправляется пальчиками и ножничками ваша нарезанная шерсть можно использовать пинцет это тоже удобно но я вот привыкла больше работать пальцами и ножницами в принципе можно использовать пинцет далее мы взяли прядь желтого цвета цвета желтка Точно так же несколько раз ее разрезали, сформировали жгутик. Этот жгутик тоже сейчас будем нарезать мелко на деревья. Просто кое-где, да, чуть-чуть, такие как желтоватые блики от поля, чтобы у нас были на деревьях. На каждом деревце чуть-чуть желтого цвета. Вот Такие блики делаем только на трех деревьях, которые находятся с левой стороны. Далее берем два оттенка зеленого, темный и светло-зеленый цвет. Точно так же разрезаем. В жгутик скручиваем плотно получившийся прядку и из этого получившегося жгутика светлой зеленые шерсти мы нарезаем э, дерево которое будет чуть ближе с правой стороны на поле оно будет большего размера чем предыдущие деревья и создаем его такой более круглой формы и ножничками в дальнейшем когда уже все нарезали э, формируем э, контуры нашего дерева, то есть создаем его такой овальной формы, подправляем что-то, если куда-то в разные стороны шерсть рассыпалась. Далее из той же цветовой палитры, то есть из того же жгутика зеленых цветов, светлого и темного, нарезаем дерево по центру. Оно будет достаточно большое. Нарезаем его фрагментами кое-где, так как пустые места мы будем заполнять еще другими оттенками в дальнейшем. Прямо по центру создаем такое деревце. Желательно нарезать нашу шерсть с расстояния над картиной 8-10 сантиметров. Я это здесь сделаю чуть ближе, чтобы вам было видно. Теперь берем прядь зеленого цвета, ну где-то толщиной тоже в 30 сантиметра. И срезаем у нее кончик, чтобы он был ровный. И потом точно таким же образом нарезаем в пробелы нашего дерева, то есть там, где остались пустые места, кое-где. И последний штрих берем салатовый прядь шерсти, тоже срезаем у нее кончик. И преимущественно с левой стороны дерева нарезаем салатовые прядочки, стараясь опять же заполнить пустые места, там где дерево просвечивает, но дырочки пускай чуть-чуть остаются, чтобы небо тоже было видно, так как дерево у нас не сплошняком, оно все-таки тоже должно чуть-чуть просвечивать. Если форма вашего дерева вам не нравится, формируйте ее при помощи ножниц. сделайте более широкое или наоборот более круглое, вытянутое, какие деревья вы больше любите. Обязательно прижали нашу картину ручками, чтобы никуда ничего не сдвинулось и продолжаем работать дальше. В процессе всегда стараемся что-то подправлять, если вам не нравится. Ну, может быть что-то заметите, куда-то что-то уползло, уехало или форма вам вдруг разонравилась, это не принципиально, на любой стадии вы всегда можете подправлять что-то. Теперь возьмем три а, пряди разного цвета. Темно-коричневую прядь 2-3 раза выщипаем. Добавим к ней светло-коричневую шерсть, 2 три пряди. И не смешивая, сразу же а, срезаем ее пополам, получившуюся миксовую прядь, и тоже будем нарезать. А, этой прядкой мы будем придавать тень нашим деревьям, самые темные места, подчеркивать их. И где-то создадим такие новые кустики коричневого оттенка. Итак, от центрального дерева нарежем нашу прядку с левой стороны внизу чуть-чуть. И сразу же формируем, нарезаем и формируем такой полукруг, овал. Ну, то есть слегка такой кустик наш подчеркиваем внизу. С правой стороны тоже нарежем немножко шерсти. Примерно такого же размера сделаем овал, овальчик небольшой. И дерево, которое находится с правой стороны нашей картины, тоже подчеркнем его немножечко слева. Нарежем коричневой шерсти. Приподнимаем нашу линию горизонта, так как пока мы нарезали, все засыпалось. Чуть-чуть ее приподнимаем при помощи ручек и ножниц. И прижимаем все ручками. Делаем это периодически, не забываем. Теперь берем шерсть желтого цвета, которую мы уже использовали ранее. И где-то сантиметр под линией горизонта выкладываем линию этого цвета. После, преимущественно с правой стороны, 5 см этим же цветом шерсти, мы прокладываем прядки вперед. С левой стороны положим прядки салатового цвета. Буквально 2-3 прядки тоже, для того, чтобы наше поле было а, немножечко разных цветов, переливалось, имело свет тень. 2-3 прядочки положим туда. И к небольшой прядке салатового цвета добавим а, где-то 3 прядки светло-зеленого. Перемешаем слегка, не полностью да, смешаем, а слегка. Два-три раза, может быть, перемешаем. У нас получится такой полосатый микс. И этим полосатым миксом, опять же, горизонтальными прядками выкладываем наше поле а, внизу, подчеркивая а, вот этот желтовато песочный цвет. То есть а, полностью все пустые фрагменты, которые остались, закрываем этим цветом. Оставляя пустую полосу внизу где-то сантиметра 3-4, не больше. А теперь к прядке, которые мы только что выкладывали, добавим еще темно-зеленый цвет, то есть у нас получится три цвета, светло-зеленый, салатовый и темно-зеленый, тоже чуть-чуть перемешаем между собой и этим цветом с правой стороны подчеркиваем наше поле а, двумя-тремя прядками, с правой стороны и где-то две легких прядочки прозрачных пустим с правой стороны картины на а, желтоватое поле, которое мы уже создали как я это делаю на видео теперь возьмем темно-зеленый а, оттенок шерсти и вот таким темно-зеленым цветом выложим самую нижнюю часть нашего поля тоже горизонтальными полосками с правой стороны до самого конца картины. С левой стороны а, этот темно-зеленый цвет пойдет у нас только полоской внизу, где-то ну, один сантиметр. Да? А теперь наша задача закрыть пустое пятно, которое у нас осталось белым, где просвечивает подложка с левой стороны внизу поля. Его мы закроем при помощи двух оттенков шерсти. Возьмем зеленый цвет светлый и салатовый цвет. Тоже две-три прядки каждого цвета вытянули, перемешали между собой слегка и закрыли то место горизонтальными полосами где у нас просвечивает подложка. Также чуть-чуть заходим уже на а, заложенное поле, то есть слегка тоненькими прядочками а, заходим на грань темно-зеленого цвета и на желтоватое поле наверху чуть-чуть. Это для того, чтобы у нас один цвет перетекал в другой. Плавные переходы такие создаем. А, и вот у нас на нашем поле появились светлые пятна, темные пятна, различные оттенки зеленого, желтоватого цвета, поле смотрится очень реалистично. Для того, чтобы еще больше подчеркнуть реалистичность поля, мы возьмем несколько прядочек желтого цвета, насыщенного цвета желтка, который, и тоненькие-тоненькие такие легкие прядки пустим просто кое-где, да, местами. То есть вот я буквально 2-3 полосочки положила по центру, с левой стороны слегка, Создавая на темном фоне такие светлые пятна. Эту же прядку мы срезаем ровной линией. И методом нарезки нарезаем ее на коричневые фрагменты дерева, которые мы создали до этого. Для того, чтобы у наших кустиков тоже появились пятна света. Еще раз смотрим на нашу картину Все, что нас не устраивает, подправляем Я вот, например, захотела Немножечко а, сделать свое дерево По попрозрачнее, Как-то полегче И это мы можем сделать при помощи ножниц То есть я вот так вот прям Ножницами вертикально да, на, Над картиной а, Надрезаю нарезанную шерсть И слегка ее расправляю Пальчиками и ножничками и теперь на это деревце еще чуть-чуть добавлю методом нарезки темно-зеленой сначала шерсти, а потом светло-зеленой шерсти, тоже так фрагментиками, чуть-чуть по, по центру да, дерева. Теперь беру небольшую прядку, буквально 3-4 миллиметра, светлой, желтого цвета, песочного, скручиваю ее в такую колбаску и формирую от центрального дерева, как бы дугой, да, дорожку к правому нижнему углу. Вы можете создать любой формы дорожку, но лучше, наверное, повторить за мной, то есть сделать ее такой формой дуги, которая выгибается в левую сторону от центрального дерева правому нижнему углу наша дуга пойдет. Но не до самого конца. И а, так как чем ближе предметы, тем они а, больше. да, Мы должны нашу дорожку тоже расширить к, а, к зрителю. То есть сделать ее шире. Для этого мы берем еще одну прядь такого же цвета. Чуть-чуть ее расправляем пальчиками, делаем пошире. Подкручиваем кончик. Подкрученным кончиком вставляем в а, уже сформированную дорожку и как бы продлеваем нашу дорожку просто чуть-чуть расширяя ее к углу чтобы дорожка смотрелась более реалистичной на нее тоже необходимо положить тень которую мы создадим при помощи ярко-желтого цвета одну буквально прядочку тоже аккуратненько с левой стороны там где дорожка расширяется опускаем и у нас получилось такое переливание цветов двух. И теперь пальчиками подправим дорожку, сформируем, то есть, единую такую полосочку по бокам. В дальнейшем стеклышком дорожка прижмется и будет ровненькой и красивой. Теперь приступим к цветочкам. Возьмем одну прядь кирпичного цвета и одну прядь светло-коричневого. Не перемешивая их, просто так чуть-чуть пригладив пальчиками друг к дружке. Срезаем по центру эту пряточку. И на срезе у нас получился вот такой пучок двухцветный. Этот пучок мы будем мелко-мелко нарезать сначала вдали поля. Тоже лучше где-то с расстояния 5 сантиметров над полем. То есть кое-где посыпали. Вдалеке цветочки у нас не прорисовываются, мы видим только как точечки, да, их, поэтому мы их так посыпаем просто, слегка, немного, так как вдали тоже у нас поле не очень просматривается, мы просто надо создать эффект цветов, вот. А дальше уже, чем ближе, цветочки будут больше, больше, больше, поэтому, когда мы уже будем дорезать этот пучок, его мы будем дорезать уже ближе. И видите, у нас сразу же сформироваются такие цветочки двухцветные, светлого и темного оттенка коричневого цвета. Похожи на цветы. И таким образом полностью поле мы покрываем, покрываем цветочками, не касаясь только дорожки. То есть начинаем пучок нарезать с дальнего плана поля и заканчиваем уже на переднем плане. Но крупные цветы мы все равно создадим чуть позже. Прижали нашу картину ручками, убрали какие-то а, лишние волосинки, мусор, если там что-то нам не нравится. Все лишнее убрали. А теперь возьмем несколько прядок зеленого цвета. Светло-зеленую прядь и темно-зеленую прядь. Не будем их перемешивать сильно, чуть-чуть перемешаем между собой. такой полосатость создадим. И а, при помощи этой пряди мы будем создавать траву вблизи. Вытягиваем тоненькую-тоненькую прядку, где-то буквально 7-6 мм, совсем тонюсенькую вытянули и прикрутили ее пальчиками. Старайтесь, чтобы с одного конца она была такого же размера, то есть 6-7 мм, а наверху, чтобы она была совсем-совсем скрученная, тоненькая. У вас получается такое подобие травиночки. Травиночка очень длинная, у нас такие. Такой длинной травы быть не может на картине, поэтому мы ее подрезаем по реалистичному размеру. Реалистичный размер это где-то 3 сантиметра. Три, ну, 3,5 максимум. И фрагментами кое-где внизу, да, а, то есть сначала наша картина получается с основания, мы пускаем эту травочку. Она может у нас завиваться влево, вправо, то есть а, дугообразная, естественно, влево или в правую сторону, как вам удобно. Вот, буквально где-то 4-5 а, таких травиночек нужно пустить а, в тех местах, где вы сами хотите этого. Ну старайтесь где-то не по центру, прямо а слева, справа чуть-чуть. Теперь вытянем где-то по две прядки а, трех оттенков зеленого цвета. Салатовый, зеленый и темно-зеленый. Чуть-чуть их подмешаем между собой, не сильно. И пальчиками приглаживаем. А, краешек, вот этот рваный получившегося нашего микса шерсти, прядки, этот рваный краешек мы обрезаем, тоже где-то на сантиметра 2-2,5. И вот этот вот обрезанный край мы пускаем а, на нашу картину как пучок травы можно с правой стороны около дорожки его поставить можно с левой стороны то есть там где вам удобно но это должен быть тоже самое начало картины где-то внизу там где зритель прямо видит эту травку рядом рядом с собой вот и из этого же пучка уже из которого мы вырезали только что верхнюю часть мы точно так же его чуть-чуть рвем между собой. То есть создаем этот рваный край опять. И опять чуть-чуть подрезаем. И аккуратненько опускаем на травку. Полностью не нужно это делать внизу. То есть просто кое-где вы такие небольшие пучочки поставите. Вот у меня где-то 4 таких пучочка. И дальше я прямо из этого же микса светлой, темный и обычной зеленой шерсти Накручиваю еще несколько а, прядочек тоненьких-тоненьких 2-3 мм и создаю травинки уже светлых цветов больше. Теперь такие же травинки я сделаю из микса коричневого цвета и грязно-зеленого, то есть из двух оттенков, чтобы у меня получились темные травинки. Вот, а, то есть светлые травинки, темные травинки у вас должны находить друг на друга, тогда травка будет реалистичной. Вот, я больше травы показала именно в левом нижнем углу. Так, теперь я беру опять... Бежевый, песочный такой цвет, желтоватый. Смешиваю его с грязно-зеленым и делаю еще несколько светлых травинчик. Если травка слишком длинная, еще раз напоминаю, обрезаем по центру прядку 2-3 раза, то есть до тех пор, пока у вас не будет нужна вам длина. И уже из нужной длины прядки аккуратненько скручиваем тоненькие травинки маленькие. Травку вы делаете до тех пор, пока не поймете, что все, вот прям передний план напоминает мне траву густую. Вот до тех пор вы создаете эту траву, но а, слишком переусердствовать тоже не стоит. Чтобы создать нашему полю еще более реалистичный вид, добавим в него а, белые цветочки. Они а, есть всегда на поле, такие совсем мелкие, мелкие какие-то травянистые до да, растения. А для этого мы возьмем белую прядь шерсти тугую достаточно, ну там буквально 5-7 миллиметров, может быть, и мелко, мелко, мелко будем ее нарезать ножничками на расстоянии где-то 8 сантиметров от картины. По полю вдалеке опять же вдалеке не, не нужно э, заходить совсем близко на передний план но на переднем плане тоже можно чуть-чуть добавить и нарезаем эту белую шерсть э, по полю слегка до да, на расстоянии 8 сантиметров где-то от картины создавая как раз вот эти мелкие мелкие цветочки Далее разбавим поле желтыми цветочками, возьмем пряточку желтого цвета и методом нарезки нарежем и ее на поле фрагментами. Теперь пришла очередь цветов, которые у нас находятся на переднем плане. Они будут самые крупные, и они должны очень хорошо а, напоминать нам форму цветка. Для этого мы возьмем три цвета шерсти. А, красный, кирпичный оттенок и темно-коричневый. Рядышком с друг другом просто их положили, прядку чуть-чуть пригладили пальцами и разрезали посерединке. У вас получится вот такой вот микс. Этот микс мы будем нарезать прям срезать, да, вот этот рисунок ножницами и аккуратненько опускать на поле. Если цветок не получился, вы его подправляете ножничками. Ширина пряди в туго сжатом состоянии, ну, где-то 5-7 миллиметров, вот такая. И еще очень важно, темно-коричневый цвет должен быть в серединке вашего микса. То есть, если это не так вы руками подправляете шерсть да, из жгутика, который у вас вышел, так, чтобы коричневый был именно в центре. Тогда у вас получится реалистичный цветок. И таких нарезанных цветочков вы делаете где-то 8-9 на переднем плане в разнобой, как кому удобно. И далее, когда уже нарезали, берете пинцетик и подправляете каждый нарезанный фрагмент то есть, если темно-коричневый цвет оказался где-то сбоку, вы его к центру поправляете. Сам цветочек, да, создаете более круглую, или овальную форму. И этой же прядочкой трехцветной нарезаете чуть-чуть цветочков за дорожкой на переднем плане. Ну, там буквально три цветочка. Они будут чуть-чуть поменьше, то есть старайтесь нарезать поменьше шерсти. Отправляем все, что нам не нравится, может быть где-то лишние какие-то кусочки убираем, либо наоборот дорезаем, а, да, формируем цветочки красивые. Прикладываем стеклышко обязательно, смотрим, что получилось. Если что-то нас не устраивает, подправляем, еще раз опускаем стекло. А стекло вы можете опускать раз 8 на первоначальных особенно этапах, это не страшно, так и должно быть. Когда уже все вас устроило, руками прижимаете стекло к работе а, аккуратно и второй рукой обрезаете шерсть вдоль стекла, то есть ровно по краю. Старайтесь это сделать как можно ровнее, потому что потом шерсть обрезать в раме уже сложнее. Вот, как только вы все подрезали, обрамляем нашу работу и картина готова.